ли мы всем приятного просмотра мы начинаем данный ролик, ставь лайк подписывайся на канал мы начинаем сегодня я снимаю видеоролик, рисую 3d-ручкой челлендж ребята вы набрали огромный актив по тем роликам, то что мне смотрелось снять новогодние предметы 3d-ручкой сегодня буду рисовать реально новогодние предметы это елки шарики подарки мой логотип новогодний там печеньки то есть новогодние все остальное Первым то, что я буду рисовать, это будет у нас, сейчас я вам скажу, логотип. Логотип у меня изменился, новогодний. Не как обычный мой. Я сейчас начинаю рисовать, ребята, покажу потом. И пошел. Ребята, конечно, не будет он ровный, как у меня будет логотип выглядеть. Потому что, ребята, ну понимаете, это тяжело нарисовать 3D-ручка, как я говорил в той прошлой части, ребята. Как вы видите, я уже не за тем столом, который был раньше у меня. Ну, теперь сзади мой э, геймерский стол, который стоит у меня у стола, где я э, играю там на компьютере. Потом монтирую все остальное. Так, ребята, вот так вот выглядит контур логотипа. Он неровный, наверное. Но мы это сейчас исправим. Мы берем с вами синий цвет и будем его сейчас делать. Ой, угу. Так, я сейчас, ребята, выправляю. В этот раз вот у нас все подготовлено. Все эти цвета есть. Наконец-то. Но черного так я и не нашел у себя. Сейчас реб... ненавижу. Вот эти пластины, которые ты вставляешь обычно. Сейчас, ребята, я вставлю и включу. Ребята, короче, как-то получился. Вот такой логотип, но он, ребята, не ровный, к сожалению, вот так вот получилось, ребята, я не умею ровно рисовать пластиком. Но сейчас я заправляю, ребята, в 3D-ручку белый цвет и буду рисовать, заканчивать свой логотип, потом начинаю рисовать вроде елочка. типа того по плану было. Угу. все, Ребята, сейчас я букву нарисую в этот раз только буквы не важно, ребят, получается. Все, ребят, получился у меня логотип вот такой ТЛ э, э, синий, красный, белый цвет. Так, ребята, я сейчас вытаскиваю и мы будем приступать рисовать елку. По поводу елочки, ребята, вот она получилась. Чуть-чуть ушла в угол, но ничего страшного, ну, ребята, я сейчас чуть-чуть подправлю в одном моменте. А, нет, не подправлю. Ладно, ребята, как получилось, так и получилось, ничего страшного нету. А. Сейчас мы, ребята, будем рисовать. елку, мы сделали, ребята, теперь мы на ней сделаем игрушечки. Короче, ребята, получилось у меня ёлочку. Елочка. Я на ней нарисовала игрушки. Да, неровно, но ничего страшного здесь нет, ребят. Я только вспоминаю, как рисовать. Я только год назад последний раз рисовал вот этими пластиковыми штучками. Точнее, это дырушка. Год назад я хорошо рисовала. Сейчас, ребята, чуть-чуть подзабыл, как это все рисуется. Мы сейчас рисуем, ребята. Последний. Это у нас будет печенька. Так, чай, ребята. Все, ребята, я заправил ручку 3D этим цветом какой будет цвет печеньки мы ребят начинаем рисовать а я включусь, когда я уже дорисую, буду дорисовывать ребят получил я сейчас рисую ребяточки голову я конечно не помню насколько там было там рисовать это надо было Печеньки то и было я чуть-чуть с одной ногой ребята за чуть это, как... замахнулся самое ребят главное это не выйти за контур я вам так скажу с ногой это можно потом обрезать ее но все равно я это на елку повешу если согласятся ну разрешат мне повесить если понравится моим родителям по поводу кстати ребят по поводу фильма фильма скорее всего не будет потому что я вчера когда снимал а, один как его один кадр, у меня все получилось. Во второй вообще ничего не получается. Третий тоже не получается. Поэтому, скорее всего, фильма не будет. Короче, ребята, я закончила рисовать. Печенька получилась такой злобный, красного цвета. Но ладно, ребята. Самое главное то, что я нарисовал 4 новогодних, 4 новогодних предмета. Это мой логотип новогодний, потом печенька и елку. Давайте, ребята, их отрывать от бумаги. Ребята, вот такая елочка у меня получилась. Мне даже как-то нравится, такой прикольный, прикольно. Так, ребята, теперь остался вот этот тип. интересный самый, что же из него получилось. Эй, ребят, бумагу порвала. Ну ладно. Мы сейчас тут, Отлично. Вот такой, ребята, логотип. И в ребята, ровно печенька Еще, ребята. И теперь вот такая печенька у меня, ребята, получилась. Злобная. Но, ребята, это еще не конец. Смотрите, что получилось, когда я их чистил. Чистил этот, как его, 3 ручку чтобы получился нормальный обычный цвет. Ребята, вот такой, такая штучка интересная получилась. похоже немножко на елочку. Тут и красный, синий, зеленый, белый. Вот этот, как у печенки цвет. Ну, ты что такой, такой, Короче, не знаю, как этот цвет называется, но похож. Прикольно, кстати, получилось. Ребята. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Ставь лайк, подписывайся на канал. Всем пока-пока.